Для того, чтобы этот метод применить правильно, мы с вами ни в коем случае не должны забывать первую теоретическую подложку, которую мы будем применять к нашему исследованию. Стихийные сочетания делаются людьми. Это пункт первый. Людьми, не вами, людьми. В природе все в хаосе, в природе все намешано. И если взять природу в совокупности, то мы увидим, что там всего приблизительно поровну. Всего есть и всего в достатке, всего в равновесии, как на кресте стихий. Но природа локализована в различных точках по-разному. В пустыне одно, в лесу другое, в горах третье. И мы с вами увидим, что в всех этих видах природы совершенно различные сочетания стихийные. Так? Так. Но если взять всю планету в совокупности, она абсолютно гармонична. Но мы с вами не живем на всей планете, мы все, всегда как-то выбираем какое-то определенное пространство. Так? Это значит, что человек, выбирает, выбирая это пространство, как-то оценивает его через свою собственную призму нравится-не нравится. Не нравится. И если выключить ментал в этот момент, да, то есть насмотревшись на картинки Лондона, приехать в Лондон и говорить, Ах, какой Лондон. Да? А послушать прежде всего самого себя и послушать, ну что там Лондон. Ну, как, там? как там? Вот там, вот, вот там, как Лондон. Давайте сравним с, с родной Запупуевкой да, и выясним, где все-таки нам получше. Через собственное тело, через собственный разум, через собственное стихийное проявление. А, то есть если выключить ментал, если выключить общественное мнение и собственную картину мира, а включить только собственные стихийные ощущения, сразу становится понятно, твое это пространство стихий или не твое. Потому что Лондон как географическое образование придумано не природой, а придумано людьми. Соответственно, и люди его этот коктейль и наполняют что там внизу, что там наверху, да, и какая стихия в том Лондоне доминантна, а какая доминантна в Нью-Йорке, а какая доминантна в Москве, а какая доминантна в Риме и так далее. Каждый город славится своей стихийной доминантой. И почему-то одному человеку нравится за Пупуевкой или Рим, а другому не нравится за Кукуевка или Лондон. Да, почему-то, потому что там почему-то совершенно различные стихийные проявления. А надо выключать пристрастия и изучать стихийные проявления этого мира немножко иначе, не имея пристрастия, не имея ожидания от поиска. Итак, первый пункт это стихийные пространства делаются людьми. Если бы людей не было, то все в совокупности равнялось бы кресту стихий. Но люди как-то локализуются. Где-то их больше, где-то их меньше. От чего это зависит? Почему люди стремятся жить в большей степени, уплотняться в городе и распространиться вне городских условий, подальше друг от друга держаться? Связано ли это с удобством жизни? Ну какое может быть удобство на японских островах? Их там на этих маленьких островах, вот на таких вот, живет 140 миллионов. Ровно столько же, сколько на всей территории России. Ну о каком удобстве идет речь? Но почему-то люди кучкуются, кучкуются, кучкуются, давятся, тесно им. Они мучаются, но не разъезжают. Почему? В природе так устроено, что человек это часть животного мира. Хоть и есть мнение о том, что человек это все-таки не местный житель, да, но живя так долго, тысячи лет на этой земле, каким-то образом мы в ее экологию вписались уже как нормальный элемент пищевой цепочки. А это значит, что мы не можем не чувствовать, и не учитывать стихийного сочетания как внутри себя, так и в пространстве, в котором нам оптимально и безопасно существовать. Почему безопасно? Потому что безопасно в среде себе подобных. А где мы можем найти себе среду себе подобных с точки зрения безопасности? Только таких же людей, которые имеют такое же стихийное сочетание, такую же доминантную стихию в сознании, как и у нас самих. Подсознание считывает, нет здесь конфликта, нет здесь взаимоисключения, нет здесь взаимопарадоксов, и в рамках этого, этой плотности человек будет чувствовать себя хорошо. И если интуиция у человека развита также достаточно хорошо, то и пару он себе будет искать именно по такому же сочетанию, и работу он себе будет искать именно по такому же сочетанию, проведем исследование. Для того, чтобы понять, как попасть в определенное стихийное пространство и какого рода люди ожидают нас в этом пространстве, мы должны будем найти аналогии в природе, потому что природа предусмотрела все, все стихийные сочетания в том количестве, в котором надо. Если мы правильно вычислим природный элемент, природное сочетание, то в таком случае мы и людей вычислим, также безошибочно. И тогда мы не просто будем, не, не, не только будем вслепую искать в окружающем пространстве это, эту плоскость человеческого, человеческих стихий, но однозначно туда попадем, выстраивая баланс стихий специфическим образом в себе, таким образом, что нас просто не сможет не вынести в это пространство. Мы в него попадем автоматически. Понятно объясним? И объясню еще раз, чуть попозже, когда мы исследование проведем, таким образом в этом, природе, в, этом, в этом мире, в мире, в котором мы живем, нет никакого исключения между природой и человеком. И одно из, как бы, из побочных эффектов нашего с вами будет исследования, это еще раз в этом убедить, убедиться. Люди похожи на те элементы природы, которых они отражают, как в зеркале, сообразно стихийным сочетанием. Человек, в котором проявлена земля и Воздух, например, да, в большей степени, чем огонь и вода, будут отличаться друг от друга и внешне и внутренне. Но люди, у которых проявлены стихии, например, та же земля и воздух, похожи будут друг на друга, как две капли воды. Сразу понятно, что они принадлежат к одному стихийному пространству. И вот в этом -то вам тоже предстоит убедиться. Они, может быть, не внешне похожи, но когда рядом их ставишь, понимаешь, они одинаковые. Они Практически единое целое, одна команда, как братья-близнецы. А потом, исходя из этого, понять, а как этот природный элемент, уже созданный в этом мире, на нашей планете, спроецировался и отразился в человеческой натуре, в человеческом характере, в человеческой профессии, да, и где мы можем искать людей, которые являются зеркалом этого природного эффекта. А то, что он зеркало природного эффекта, можете даже не сомневаться. В народе есть такие определения. Человек-ветер, да? человек-тайфун иногда говорят, да? человек-огонь. Вот откуда они это берут? По аналогии. Мудрое сознание наблюдающего сразу определяет доминантную в нем стихию. Если мы с вами научимся видеть людей и мир оценивать именно с этой точки зрения, поверьте, мы очень сильно себе расширим возможности. Прежде всего, доказав своему недоверчивому менталу о том, что все в этом мире связано со всем. И наблюдающий, то есть твой разум, не может существовать отдельно от наблюдаемого эффекта. А наблюдаемый эффект такой исключительно потому, что за ним кто-то наблюдает. Вот такой парадокс квантовый. Противоположности, они, может быть, и притягиваются, но долго друг с другом удержаться не могут. Они очень быстро точно так же оттолкнутся. Они влекут друг друга, но отталкиваются. Влекут они именно для того, чтобы на каком-то вспышке решить свою кармическую задачу и центробежная сила разбежаться обратно. Но удержаться друг с другом люди могут только одно, одного стихийного сочетания, то есть одинаковые, долго формировать одно и то же пространство. Иначе в противном случае кому-то одному придется мимигрировать под другого, ломая, конечно, свою внутреннюю природу, не без этого, не без этого.